Деваюсь, собираюсь, в тачку прыгаю, лечу. Светофор, марафон, я на красный лечу. Но вот сука из под куда мне навстречу он и ему с разбегу отдаю. Штрабы штраблы, снова я не в клубе, а на посту. Милый, ну давай я. Милый, ну давай я. Милый, ну давай я. Просто позвоню. Сейчас, сейчас, ага. Масик, забери меня отсюда. Мне здесь плохо. Пили на донышке и всё дома ставят, ставят вот такой вот.